Всем привет! Меня зовут Макс Риск. Это игра Зумба. Э, зуба, зуба, а не Зумба. не заговариваюсь, Это уже вроде бы одиннадцатая серия. Э, так, давайте откроем три часа. Откроем сундучки. Это у нас гайд для новичков. Гайд для новичков. Все, давайте начнем. Гайд сейчас буду показывать в игре и ну, говорить тоже. В общем, стандартно, стандарт, когда вы заходите в зубы, вам дается, как вы знаете, да, 3 бравлера. Можете у э, зубастеров, блин, путаю. Ссылочка на мой канал по Брау Старсу будет в описании. Макс Риск и Макс Риск Брау Старс. Значит, вот они троем Вот, значит, выбирайте, кого хотите. Ну, мой совет. Или Брюкс, или Тут вообще крутые они. Ну, в общем, Никс. Он шустрый, у него слишком мало хп. Значит, этот танк самый мощный. Его нужно уворачиваться. Если умеете уворачиваться. Если у мастера, то лучше брюкса. Если вы хотите быка бака То вам нужно какую-то технику. Ну как нам технику. Уметь попадать. Да, уметь попадать. Значит, снайпер. Э, атакующий. Уворот нужно делать с ним. А этот. Э, ну, с, со временем половина туда, половина сюда, вот. В общем, рекомендую, если вы не знаете, как играть, то берите Никса, вот так вот. Давай тогда покажем класс Брюкс. Давайте, кто взял Брюкса, то смотрите видеоролик. Ну, кто там еще у кого-то есть, то тоже можно смотреть. Или у вас в будущем будет брюкс значит, будем показывать, как мы уворачиваемся, как будет топчик. Так, идем сюда, друзьям, собираем. Потом бам делаем. Конечно, совсем не попадаем, но хоть что там. Так, так, так. Тихо-тихо, хилочку забирает. Мы убиваем этого зайку. Так, а ну хилку мы забрали. В общем, мы мощны против зайка, а против лисичек, и против никса, мы не сможем. О, пушки забираем. Так, смотрим, смотрим, внимательно попадаем именно сюда вот. Ну, логично, Хопана врубаем но лучше еще предметы, кстати, для кому там нужно, то я потом покажу после игры. значит смотрим карту, так тут тихо лучше крысить как бог там как Брау старость как Шелли, дуже очень нужно так делать, блин, вы прям знаете, что есть Украина, да? дуже дуже лучше мне это не говорит. Так ждем здесь, смотрим на карту, справа от вас здесь карта, нажимаем сюда вот и смотрим. Вот, красная зона. Идем начинать налево. Так, там тоже красная зона. Ух ты, ⁇ ё-моё. Сюда здесь ждем. Вроде бы удачи на нашем стране. Так что все окей. Здесь ждем э, какую-то мишень. Так, так, так. Мишень. Мамочка есть. Лучше ждать где-то вот бомбочки, да. О, бронзовая. Это получше, чем вот это вот обычным так их, что такого-то нету 6 игроков смотрите офигеть 6 игроков лучше дефаться дам дефаться смотрим карту тихо тихо блин друзья нам везет мне же день рождения было уже прошло да. так так так давай давай давай ты что что он такого логучий я не управляю им так ждем уже начинается по центру, нужно начать дефаться. Ладно, отступаем. Так 5 живых, топ 5 Так иди отсюда. Что отступаешь? Ну ладно, ладно, тоже отступаем, друзьям. Так. ага, тут баг, я знаю таких. Тут баг. Блин, все откусил. Блин, даже все видно, чем я занимаюсь. А тут жираф, он все видит. Блин, друзья, я не могу вернуться. я, это иди вон, все, все, все. Джав конечно мощные, поэтому друзья нужно сваливать, сваливать. Так, так, ага, понял. Так вот. Поворот, поворот. Э, э, не хочу умирать. Нет, тут еще бак кучу мне убить. Хоп, надела ему. Просто уходим. Так, поворот, ворот Он делает такой таран. Ну все, друзья, слишком он мощный остался. Вроде бы он на один остался. Смотрим, как он проиграет. Ну что не скажу? Надо было, конечно, жираф убивать. Я же видеоролик записываю. Эй, в общем нужно выживать, уворачиваться, как вы видели, как я сейчас. В общем бак вам показывает. Ну так все, мастер-класс. Так, смотрим. Пеппер. Угу. А, у нее столько предметов еще, да. Предметы сейчас вам покажу еще. Как вам такое? Третьим местом. Жестко? Страшно? Да не бойтесь, просто выживаете. Как будто вы реальной жизни выживаете. Вы сможете жить и выживать, если постараетесь. Значит, смотрим. Лео 7 даже нету. У меня только две предметы были в руках. Значит, у меня тут есть уколчик. Конечно, он какой-то бессмысленный. Я вообще не понимаю, зачем я его взял. Может, быть изменим, а? Зачем мне нужен? Так, так, так. Лучше я буду брать копьем. Да берите копьем и, самое главное, брать, ну, бомбочки можно, это потом, конечно. Копьем берите для брюкса. Ну и дробовик б... брюкса. Я взял бомбочку, потому что я умею бомбочками. Ну, все, вроде бы. Эм... Для новичков это закончен Все, магнит здесь просмотр. Удачи вам, конечно, друзьям. Сложно будет выживать. В общем, если хотите продолжения, то с вас лайк, подписка на мой YouTube-канал. Ссылочка на мой YouTube-канал тоже буду в описании. Всем удачи, всем пока.